здравствуйте всем вы на канале здоровье в этом видео вы получите полезность для себя как на яичной диете можно быстро похудеть без физических нагрузок изнуряющих диет лишних усилий и всяческие способы избавиться от лишних килограмм хорошо что вы нашли это видео из него вы узнаете методику использования продуманной до мелочей системы питания которая поможет вам быстро похудеть на 10 килограммов в течение двух недель. Этот метод похудения идеален, если нужно срочно похудеть. Единственное, нельзя использовать эту методику более двух недель. Может быть сильная потеря веса. На такой диете не придется голодать. Яйца и вправду очень сытный продукт. Этот продукт с высоким содержанием белка и низким содержанием жира. Он обеспечивает длительность насыщения организма и снижает калорийность принимаемой пищи, а значит у вас не скоро появится желание поесть. Он также вырабатывает тепло, сжигает жиры. Норма употребления в день от 1 до трех штук, если у вас нет диабета. Отказавшись от углеводов, вы сможете быстро подкорректировать свой вес. Кроме того, благодаря этому питанию улучшится состояние кожи и волос на голове. Если надо срочно похудеть, берите эту методику. Начните питаться уже сегодня и почувствуйте разницу. Яичная диета на неделю. Понедельник. Завтрак. 2 апельсина, 2 яйца в смятку, 1 стакан обезжиренного молока. Обед. Стакан йогурта, 300 грамм отварной куриной грудки. Ужин. 200 грамм отварной грудки, 1 вареное яйцо и 1 апельсин. Вторник. Завтрак 2 яйца с мятку и стакан лимонной воды. Обет. 200 грамм тушеных рыбы и 1 гриффрут. Ужин. 3 сваренных крутую яйца. Треда. Завтрак 2 яйца с мятку. 1 стакан апельсинового сока. Обет. 200 грамм отварной или тушенной говядины с овощами. И 1 апельсин. Ужин. 3 сваренных крутую яйца. Четверг. Завтраком лет из 3 яиц с зеленью кофе с молоком. Обед. 200 грамм отварной говядины, 1 апельсин. Ужин. Одно сваренное в крутое яйцо, 2 апельсина. Пятница. Завтрак. Два сваренных вкрутую яйца, салат из моркови со сметаной. Обед. Две сырые моркови и 1 апельсин. Ужин. Одно сваренное в крутое яйцо и 200 грамм тушеной рыбы. Суббота. Завтрак. 1 стакан йогурта, 1 апельсин обед два сваренных крутого яйца два апельсина ужин стакан воды воскресенье завтрак два яйца в смятку половинка апельсина обед. 200 грамм отварной говядины, половинка апельсина, одно яблоко. Ужин 1 стакан кефя. Во время диеты пейте как можно больше воды, зеленого чая, кофе, без сахара. Не забывайте добавлять разнообразные специи в блюдо, это также очень важно. Специи не только улучшат вкус еды, но и помогут активизировать обмен веществ в организме. По окончании диеты устраивайте разгрузочные дни, следуя субботнему меню. Результаты будут впечатляющие. Добавьте диетическому питанию занятия спортом, прогулки на свежем Воздухе, чтобы закрепить результат. Желаем вам в вашей борьбе с лишними килограммами стать только победителем. Ведь похудеть на яичной диете вполне возможно. Не забывайте перед началом применения яичной диеты проконсультироваться у врача. Если вам понравилось это видео, оцените его лайком. Может вы пробовали эту диету. Оставьте свой комментарий. Подпишитесь на канал здоровья. Ну на этом пока все. До скорого!